Hi guys! Welcome back to Joondry Sluggedag Reaction. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Prevet and Spasibat, our Russian friends. How are you all guys here? We're doing well and amazing. And the title of this video that we need to do some reaction for today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 Understand you all and make your video request. So let's get that guest enjoy. And I really want you to turn on the CC down there for your English and Russian subtitles. Wow. Всем привет! Недавно российский фрегат Адмирал Макаров вернулся из Санкт-Петербурга в Севастополь. Он проходил Ла-Манш. По старой и не очень доброй традиции, командование британского флота заявило, что оно успешно перехватило российский корабль и под строгим надзором его сопроводило. Однако британцы умолчали о главном. Чем они перехватывали Адмирала Макарова? Как оказалось, ни одного свободного боевого корабля во флоте Ее Величества не нашлось. Что, собственно говоря, и неудивительно. Ведь новейшие английские эсминцы типа wow, Дэнни стоят good... на ремонте, либо в ожидании оного. У кораблей оказалась крайне неудачная силовая установка. В связи с этим российский oh. бригад отправился перехватывать обычный тражик класса Хант. Правда, что он мог там наперехватывать, непонятно. Все его вооружение – это две зенитные автопушки калибра 20 мм. Короче говоря, история еще та. И в связи с этим мне вспомнился еще один интересный случай. Тоже связанный с британским перехватом и российскими кораблями, но произошедший два года назад. Зимой 2016 года к берегам Сирии отправился адмирал Кузнецов с группой сопровождения. Еще в начале этой эпопеи, чадящий своими котлами Кузи не в меру перевозбудил зарубежную прессу. Поэтому на момент прохода ламанша британская общественность уже была разогрета и готовилась с память извительными твитами. На одном из профильных форумов местные эксперты несколько увлеклись, что вылилось в весьма забавную переписку. Комментарии были следующего рода. Если это ведро развалится прямо в проливе, то пусть русские сами убирают этот хлам, далось с наших глаз. Подождите-ка, это и есть русский корабль? Боже мой, это их боится Америка? «Я смеюсь, боже, мои бока! Благослови вас, бог русский, как я вас люблю!» Мем «Россия-стронг» проталкивается генералами НАТО, чтобы доить военный бюджет. Их частенько записывали на видео в припадках смеха, после их же объявлений о том, что Путин может появиться в Балтике в течение пяти минут. Они вливают все больше денег в НАТО. А Россия тем временем ржавеет. И еще пару сотен таких сообщений в том же духе. Однако нашелся один предатель, который обломал все веселье. Потому как узнал в русской лоханке, сфотографированной и выложенной на тот форум, фрегат британского флота Ричман. Господа, это Ричман. Лучше удалите ветку, а то мы выглядим как дураки. Оу. That was so interesting to watch and to listen with this one seeing the seeing the frigates of russian it's so amazing and this is how incredible that they can compare also with the british frigates and they were shocked <laughs> of watching and laughing with this one that they are thinking that this is uh, the russian frigates uh, but for the british indeed it was so nice i love this one i really want to hear also with you in the comment section what are your thoughts with you guys this video guys because i enjoyed watching like this uh,